Привет! За просмотр этого видео ты получишь небольшое денежное вознаграждение. Это круто! Но мы хотим предложить тебе нечто большее! Ты можешь дополнительно выигрывать до 10 тысяч рублей каждый месяц! Без рисков и без вложений! Все что для этого нужно, это точно так же смотреть видео и выполнять простые задания в Surferner! За каждые 50 выполнений ты получишь один билет участника розыгрыша. Чем больше билетов, тем больше шансов на выигрыш сразу нескольких денежных призов. Следующий розыгрыш уже скоро. 10 тысяч рублей ждут тебя. Присоединяйся.